Видно? Видно. Вот секундомер. Погнали. Всем привет друзьям, подписчикам, коллегам, просто тем, кто интересуется данной темой, бурению скважин. рада вас приветствовать на нашем канале. А и сегодняшний ролик, небольшой, будет посвящен двум темам. Это дебету скважин. И пайки ПНД трубы. Вот у нас есть фильтр отдельный сатуновой сетки. Есть кусок трубы. Сейчас мы ее будем паять между собой. То бишь у нас будет фильтр отдельно Попробуем. Пока труба. Попробуем. Так, тебе придется мне помочь. этот, ну хулигань. Не еще рано. я тут пое. Все, лей воду. Рано. Лей воду. Надо закрыть. Закрыть? Да, здесь воду. А вот так. Вот. Ну, может прям прям сверху полить, взять чашку и залить. Сейчас. Все. Теперь надо ее оставить в покое. В нашей практике была скважина, которая выдавала за одну секунду литр. То бишь, в час она выдавала 3,5 тонны. Акцентирую, коллеги. Песчаная скважина под поверхностный насос, не под глубинный, а именно под поверхностный насос. Сейчас я вам покажу скважину, которая выдает немножко больше. Если у кого-то в практике были скважины, которые давали больше, чем эта скважина, сейчас мы с вами посчитаем дебет, вы, вы, вы в комментариях напишите, какой дебет. Вот, и если у Кота у вас скважина больше данного дебета, песчаная, то с удовольствием прислать наш канал, выложим на нашем канале, поделимся со всеми ребятами и прокомментируем данную скважину. Так, ну, насос BC у нас, табличка уже... Оторвано. Здесь просто написано ГОСТ там, и место производства этого данного насоса. Оп! Труба обсадная уходит вниз. Здесь поршень стоит. Борш... Поршень для качка. Вверх уходит труба, на которой стоит сам качок. Ручной. Из трубы обсадной выходит отвод. Трехчетвертной. На отводе сделан клапан обратный. И уже посажен сам насос. Вот можно видеть, да? Через трехчетвертную трубу с какой силой выкачивает воду данный насос. С таким напором. Вот как-то так. Ну вот так он работает. В принципе, достаточно тихо. Кстати, покажу, какой у него напор. Шланг дюймовый, резиновый. Стоит трехчетвертной сгон. Секундочку. Оп! Так он качает. Струя метра на два-два с половиной. Двадцать литров. Видно? Видно. Стоп, стоп, стоп, сейчас я включить секундомер. Вот секундомер. Видно, видно. На раз, два, три. Раз, два, три. Погнали. 15 секунд 15 секунд 20 литровое ядро полное Выключай Вот, считаем дебет Пишем в комментариях Что у нас получается Сколько данная скважина выдает в час Спасибо за просмотр данного видео Если оно вам понравилось и было познавательным Ставим лайк Подписываемся на наш канал, не забываем про колокольчик в подписке, чтобы вам все время приходило оповещение о вышедшем нашем новом видео. Отдельное спасибо всем тем, кто в ВКонтакте проявил инициативу. И под фотографии, где я спрашивал, у кого сколько на данный период скважин, отписались ребята. У кого-то уже по 118 скважин, у кого-то по 80, у кого-то по 60. Огромное спасибо, ребят, за то, что проявляете инициативу. Всем до встречи и удачи!